Всем привет! Вице-президент АСЮ Александр Лакерник прокомментировал изменение шкалы оценки уровня исполнения GOE с нового сезона. Большая шкала дает возможность более правильно оценивать качество элементов. Если вы придете в школу и вам скажут, что оценок всего лишь две, к примеру, два и пять, то разнообразия будет мало. Той шкалы, которая есть у нас в школе, до 5 баллов тоже не хватает. Я как преподаватель ставлю сколько угодно, троек с минусом или с плюсом. Пытаюсь сам ввести какую-то дополнительную шкалу. Так и здесь, больше деталей в оценке при хорошем судействии позволят более правильно оценивать качество элементов. Мы надеемся, это приведет к более качественной оценке. Судям надо будет немного поработать, поучиться, быть более внимательным. Нагрузка вначале может намного э, возрастет, но я уже судил по этой системе и не могу сказать, что это безусловно сложно, рассказал лакерник. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего вам хорошего!